здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на период с 10 сентября по 14 ноября 2020 года это период ретроградного движения марса его влияние почувствуют все особенно представители знака овна весов рака и козерога марс это активность динамика в период ретроградности будет чувствоваться нехватка сил и энергии, отсутствие инициативы и торможения в делах. Импульсы ретроградной планеты направлены вовнутрь. В психологическом смысле это значит, что мы получаем возможность освободиться от потока социальных влияний и стереотипов, от привычных реакций, управляющих нашей жизнью. Мы пересматриваем принципы своей активности и способы действия. Подход к урегулированию конфликтов, уверенность в себе, способность к риску, способы проявления воли и физической активности требуют преосмысления. Увеличивается количество травм, повышается аварийность, поэтому будьте внимательны на дорогах, при работе с колюще-режущими предметами, различными механизмами. В период ретроградного движения Марса появляются люди из прошлого, соперники, конкуренты. Те, кто стимулировал нашу активность. Это время дает нам возможность откорректировать проекты, пересмотреть цели, расставить приоритеты, и еще раз попробовать реализовать планы, воплотить в реальность свои замыслы. В это время мы осознаем, какие из наших привычных реакций и способов личной реализации должны быть пересмотрены, чтобы оставаться социально активными. Ситуации, которые возникают при ретро-марса, выявляют тупиковые подходы в нашем желании преуспеть. В бизнесе прежние договоренности могут оспариваться, вероятно, расторжение контрактов или пересмотр условий сотрудничества. Могут возобновиться семейные конфликты, выяснение отношений с партнерами по браку или бизнесу, усиливается конкуренция, соперничество. Проблемы могут быть вызваны финансовыми отношениями, спорами по вопросам прибыли долгов совместного имущества. В любом споре важно не перейти из конструктивных разговоров в обмен претензиями. Необходимо сохранять баланс интересов и учитывать точку зрения тех, с кем вы взаимодействуете, чтобы избежать разрыва отношений. Марс имеет статус управления в знаке Овна, символизирует волю, способность воплощать внутренние побуждения, решительность и способность к действию. Ретроградность, конечно, ослабляет подобные стремления. Поскольку в этот период по Овну движется черная Луна, это энергетическая воронка, рок, кармический негатив, то это соединение делает первичную силу Марса разрушительной. Она становится неуправляемой и неорганизованной. Влияние черной луны вызывает приступы неконтролируемой агрессии. Марс связан с целенаправленной деятельностью, но под действием черной луны первоначальная цель утрачивается. Способность концентрации конструктивных действий значительно уменьшается. В ближайшие два месяца не стоит грузить себя внеплановой работой. Необходимо научиться распределять свое время на труд и отдых. Период с 10 сентября по 14 ноября для Овнов является критическим. Возникает сильное внутреннее перенапряжение. В результате упадок сил, проблемы с сердцем. Марс управляет знаком Овна. Здесь он очень сильный, но его ретроградность в соединении с черной луной и напряжение с Сатурном, Юпитером и Плутоном дает высвобождение всего накопившегося негатива за предыдущие два года. Намерение выполнить какое-либо задание при любых обстоятельствах, особенно если действия противоречат разумному подходу, может привести к провалу. Представители знака Весы также попадают под удар. Опозиция Солнца и ретроградного Марса ослабляет способность владеть собой, что приводит к импульсивным и резким реакциям. Постарайтесь к людям, окружающим вас, не предъявлять слишком завышенные требования, так как из-за этого вы можете вызвать у них раздражение, потерять их симпатию и уважение. Дискуссии в этот период склонны переходить в конфликты. Из-за рискованных решений можно потерять доверие окружающих, коллег, партнеров. И следствием может стать увольнение с работы. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая. Будьте внимательны на дорогах. Для раков ближайшие два месяца окажутся сложными. Это период повышенной конфликтности в личных и семейных отношениях. Часто по вашей вине или по вашей инициативе. Хочется в обязательном порядке улучшить свое положение, а в результате из-за неосмотрительных трат, сожаления и убытки. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, вследствием которых будут финансовые потери неуступчивость капризность и упрямство осложняют отношения с сотрудниками или начальством козероги берегите себя свое здоровье из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции возможно возникновение психосоматических осложнений проявление хронических заболеваний характерная для данного периода слабость и ошибочные поступки находят выход в потребности к саморазрушению из-за чего вы теряете благоприятные шансы на возможность правильной корректировки и улучшения во всех сферах жизни конфликты которые являются результатом неуправляемости собственным поведением могут привести к дисгармонии отношений и даже расставанию что касается представителей знака льва и стрельца то вам в этот период в некоторой степени даже везет главное не торопитесь делайте все медленно и продуманно в любой ситуации старайтесь занять нейтральную позицию избегайте конфликтов и проявления собственного эгоизма не следует доводить себя до стрессовых ситуаций если вы видите и понимаете ошибки окружающих дайте им возможность самостоятельно справиться со своими проблемами, и в результате вы избежите различных недоразумений и конфликтов. Близнецы и водолеи также в меньшей степени подвержены негативным влияниям, и в ближайшие два месяца лучше сосредоточиться на себе, своих потребностях, поскольку ваши стремление к влиянию на других людей очень сильно могут расцениваться как давление и даже если вы будете стараться помочь или дать совет близнецов и водолеев в этот период окружающие не склонны воспринимать как советников как людей которые способны дать какую-то дельную рекомендацию и помочь выйти из сложных каких-то ситуаций. Значит, что еще не стоит в этот период близнецам и водолеям вкладывать деньги, начинать какие-либо проекты, так как они не принесут какой-либо прибыли. Тельцы и рыбы наблюдают внешний негатив и при разумном подходе к особенностям этого периода вы сможете получить ценный опыт участь на ошибках других людей девы и скорпионы часто находятся в ситуации шаг вперед и два назад это период приспособления к обстоятельствам присутствует ощущение что всегда чего-то не хватает что что-то упущено в лучшем случае вы прокачиваете терпение благодаря чему Усиливаете свои профессиональные навыки. Если невозможно изменить ситуацию, поменяйте свое отношение к ней. В результате сохраните свои физические и психические силы. Ретроградный Марс движется по знаку Овна, соединяется с черной Луной, кармической негативной точкой, держится напряженный аспект с Сатурном. Поэтому неприятные события будут связаны с ресурсами государств. Вероятны политические конфликты в международных отношениях, выявляются обманы и ошибки, в которых будет видна некомпетентность правительства, мировых лидеров. События ближайших двух месяцев во многих странах вызовут большой общественный резонанс. Они начнут активизировать действия оппозиционных структур, а кое-где и народные сопротивления. В октябре Марс и Юпитер образуют квадратуру. Это напряжение, связанное с финансами, ресурсами государств, конечно же, отразится на экономической ситуации в каждой стране. Также остается влияние напряженного аспекта Марса с Сатурном, что может послужить началу какой-то роковой программе. Сатурн — это рамки ограничения, потери. Экономика в печальном состоянии. Население выходит на протесты. Это вполне вероятно такое развитие событий. Наступает политический кризис. Остро встают социальные проблемы. Но не переживайте, все плохое когда-нибудь заканчивается. 21 декабря 2020 года состоится соединение Юпитера и Сатурна в Водолее. Это будет открытие новой эпохи. Это означает, что формат общества, социального, экономического, политического уклада будет перестроен. Но чтобы построить что-то новое, сперва нужно разрушить старое. Процесс разрушения старого – это и есть основной процесс 2020 года. Это период освобождения и обновления, поэтому в ближайшие 20 лет мы будем находиться под этим влиянием. Подробное видео по этой теме я запишу в ноябре. В период ретроградного Марса не стоит делать операции, особенно в области лица, головы если, конечно, есть возможность отложить на некоторое время. Осознанная и сбалансированная деятельность поможет избежать опасностей, травм и конфликтов. В этот период к женщинам возвращаются давние партнеры. Возможно возобновление любовных взаимоотношений. Действия, проекты, работа, дела, начатые в этот период, не приносят ожидаемого эффекта. А после завершения ретроградности Марса многое придется переделывать. Особенно сложный период наступает с 14 октября по 3 ноября. Когда к ретроградному Марсу подключается ретроградный Меркурий. Но об этом будет отдельное видео, которое выйдет в начале октября. Планы многих людей будут меняться из-за внешних обстоятельств. Поэтому будьте готовы к сложной осени 2020 года. В этом году еще будет два затмения 30 ноября и 14 декабря, после чего начнется постепенное движение и развитие. Уже к новому 2021 году все вздохнут с облегчением